Хочу сразу большое спасибо сказать Каналам в ютубе Санек23ру Туимозинский Кулебин Земляк мой э, Виктор Сыч Задняя навеска полностью В принципе, как у Санька тоже Спасибо, Санек Ну, всем, конечно Я начинающий, но очень здорово помогает Загонял его в прицеп, спокойно он заехал у меня, отвал сделал метр пятнадцать опустил, поднял большое, конечно, спасибо, то подсказал Туймазинский Кулибин Азамат, за идею вот этого заднего моста, вала отбора мощности, следующий этап у меня будет снега ротор плохо нам видно, вот так вот она вращается, получается, постоянно. Независимо от задних колес. Да. Спасибо за внимание. Друзья, всем привет. С вами Санек. Некоторые скажут, а что это было в начале? Да все очень просто. Видосик мне прислал Юрий на WhatsApp я Тоже самодельщик Алисаня, смотри, что получилось вот, Оказывается, у Юрия есть свой канал Этот ролик, который был в начале Я его немножечко порезал Полный ролик, хоть он там и 3,5 минуты Можете посмотреть у него на канале Ссылочку я оставлю в закрепленном комментарии Переходите, смотрите Обязательно заходите на канал и находите другие видосы по постройке его тракторка. Там есть интересные моменты. Но, конечно, хотелось бы обзорчик э, полный и более обширный э, все-таки посмотреть. Я думаю, если попросим Юрий сделает и выложит у себя на канале. Вот, так что обязательно подписывайтесь, обязательно. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать видосы. Комментируйте. Комментируйте. Это, возможно, даже важно. Но ну, а я тоже немножечко позанимался э, малышом. Сделал ему э, передние крылья. Сначала были они у меня короткие. Вот, вот такие. Ну, Григорий, одногруппник, говорит Саня, делай их до конца. Делай, ну, по крайней мере, не совсем до конца, но так, чтобы защитить двигатель от грязи, которая сейчас осень, да, налипает хорошо на колеса, подкидывает. А так у меня полдвижка пока еще, пока торчит, в дальнейшем я планирую его убрать и поставить полноценное сцепление. Сейчас он сдвинут, потому что стоит на натяжной ролик, ему же где-то нужно стоять. Вот, двигатель уберется. Поэтому добавил такой же жесткий пластик сверху. В общем, при колесо до него достает. Но она его спокойно отодвигает. Сколько ему надо. Здесь при вывороте и прикачели, где-то сантим зазора остается. Ну, в общем, то, что нужно. Также брызовичок сделал 10 сантиметров. Здесь 10 даже 11 сантиметров выпустил сзади но развернул его не сюда вниз а чуть назад так чтобы если когда на колесо наматывалось не завернуло его туда вот. ну плюс еще цепи будут стоять так сказать обезопасить этот момент поднял сиденье мужики на 5 сантиметров стало намного удобнее руль стал ниже и обзор теперь раньше когда сидел сидел на сидении, видно, видно было вот до этого сгиба то есть когда смотришь видно этот сгиб а сейчас когда сидишь вот все казалось бы да, 5 сантиметров все теперь видно этот край замерил рулеткой растягивал трактор чуть подальше стоял от рамы даже не от колес от рамы вот так ложил, метр 10 если облокотиться на спинку, метр двадцать. Вот так вот. Перекрывает спереди капот обзор. Ниже тут уже некуда. Лушак даже вот, и палец не проходит. Вот такие вот дела. Но скос вот этот помогает очень хорошо. Если бы он был прямой, то у меня обзор бы был еще дальше, а так как вот он как раз идет линия, и где-то вот, когда сидишь, где-то вот сантиметрик, другая линия. Вот так вот. Поднял на жигулевские подушки. Просто у меня они были. Когда-то экспериментировал, ставил двигатель на них, мотоблочный. Ну, думаю, почему бы их сюда и не переделать. Ничего сложного. Открутил вот эти салазки. Поставил как проставки. Они 5 сантиметров вышиной. Внутри пружины выкинул. чисто резина. вот Еще на ней вибрация гасится. А также, мужики, сделал прицепное. Вот сюда. Это уголок. Толщиной он сантиметр или 10 миллиметров, кому как удобно. Ну, расстояние не помню. такое. Короче, подобрал подходящий, но он стоит не вровень, а чуть выше. То есть, я только низ выровнял. Прикручено на три болта 10.9. Ну, то есть, не, не пластилиновые. Этот шар у меня таскает автомобильные прицепы, мужики. Становится как, как раз как на автомобиле. вышена Прицепчик стоит ровненько, если даже загруженный, тоже стоит отлично. Вот. Толкать вообще э, стало намного легче, когда у меня, нежели когда у меня стояла вот здесь. У меня такое вот съемное есть. Вот сюда ставлю два штыря. Но ну, это под другие прицепы, которые самодельные по двору здесь таскаю. Ну намного удобнее толкать автомобильный когда шар стоит на уровне моста вот как то так его не задирает а сюда цепляешь прицеп, хоть вот так вот и стоит Но назад затковать вообще невозможно Навески он не мешает пристегивается навеска он не мешает там же еще стоит этот шар Площадка, помните, да, площадку я сюда делал, чтобы становиться и вдвоем на тракторе гонять. Также ж не мешает ни ногам, ни площадке. Вообще, все замечательно. Вот такие вот, мужики, дела. На этом, пожалуй, все. Канал Юрия в закрепленном комментарии. Всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.